привет друзья записываю это видео Преимущество э, пакетов в нашем бизнесе как правильно и выгоднее стартовать смотрите у компании есть э, пакеты большие маленькие средние смотрите вот, давайте вместе пропишем вы тоже пропишите себе чтобы вы знали как это все работает смотрите первый вариант у нас есть пакет стартовый с чаем Я сути. Первое. Давайте пишем. Пакет, который называется, в нем 5 сашетов и Ясу сути. Он стоит со стартом, с регистрацией с доставкой 80 долларов. Получается, один сашет, один сашет будет стоить 16 долларов. 16 долларов. Он несет 40 кюви за собой. Да? 40 кюви. Объем его. Такая единица. 40 кюви. За то, что вы подписываете такого человека, человек покупает этот продукт, вы зарабатываете 20 долларов И плюс вы получаете CV в бинар. А CV в бинар, если вы купите этот пакет, это будет 25% от этого объема. Вот QV. Это будет равняться 10 CV вам пойдет в бинар. Итого вы получите здесь. Вот смотрите. За продажу этого пакета вы получите 20 долларов. Комиссионных плюс 10 CV вам пойдет в бинар. Понятно, да? Второй вариант. Есть пакет, который называется 10 IASOTI. 10 пакетов на 10 недель. Он стоит 130 долларов. Один сашет выйдет вашему человеку 13 долларов, то есть дешевле. Чем больше берешь, тем дешевле получается один сашет. Этот пакет несет за собой 80 QV, то есть объемы. Да? 80 QV. Продавая этот пакет, вы заработаете 40 долларов. Плюс в бинар вам пойдет 50% от этих QV. Это будет 40 CV в бинар пойдет. Итог. За продажу этого пакета вот 130 долларов вы заработаете 40 долларов плюс 50%. От вот этих 80 QV вы получите в бинар 40 CV. Смотрите, в четыре раза больше. Третий пакет. Называется 20. И ассати 20 пакетов чая на 20 недель. Его цена с регистрацией с доставкой стоит 230 долларов. Один сашет будет равняться 11,5 долларов. Вот смотрите, здесь 16, такой же один сашет стоит. Здесь 13, здесь дешевле 11,50. Этот пакет несет за собой 160 QV. Расчетная такая единица. За продажу такого пакета вы получите 50% вот этих QV, вы заработаете 80 американских долларов. Плюс 50% вы получите деньгами комиссионными. Это равняется 80... Э, прошу прощения, в бинар э, пойдет 80 CV. Вот здесь. 80 долларов комиссионных и 80 CV. Продавая и так... Продавая этот пакет вот за 230 долларов, где 20 сашета вот продукции, он, во-первых, дешевле для человека, и вы заработаете и 80 долларов, и вам в бинар поднимется 80 CV. Как это вообще выглядит? Вот в бинаре, давайте нарисуем, давайте так, чтобы вам видно было. Так, смотрите. Вот это вы. И вы начинаете подписывать людей. Подписали одного человека влево. И, допустим, давайте он возьмет маленький пакет э, 5 сашета. Этот пакет несет э, 40 UV. 40 UV. Вы получите от него 20 долларов комиссионных. Смотрим, вот здесь 20 долларов. И 10 CV в бинар. Вам начислится 10 CV вот сюда. 10 CV. Второго человека вы приглашаете в бизнес, и он покупает пакет, который называется 10 яса. 10 пакетов на 10 недель. Он несет 80 QV. 80 QV. С этого вы зарабатываете. 40 долларов зарабатываете. И в бинар вам идет 50% 40 CV. Вот сюда 40 CV плюсуется. Подписывайте вы 3-го человека, который покупает пакет 20 ASOT 20 пакетов за 200, 230 долларов. Он несет 160 QV этот пакет вот Расчетная цена. Вы за продажу этого пакета получаете 80 долларов, 50 процентов. Вот здесь, вот смотрите, 80 долларов и 80 CV вам идет в бинар, 80 CV. Итог, вот смотрите, то есть чем больше пакет, он будет дешевле для человека и вы больше зарабатываете. Давайте вот преимущества распишем. Вот что я вижу для себя. Вот Давайте вы пропишите себе, и давайте вместе поразмышляем. Первое. Дешевле продукт. Дешевле продукт. Чем больше пакет, смотрите, тем дешевле продукт. Вот 11.50. Дешевле, дешевле. Чем меньше пакет. Один сошет выходит 16 долларов, здесь 11.50. Второй момент. Много продукта. Сразу человек покупает много продукта. Смотрите, на старте бизнеса у человека будет 20 сашетов. Не 5, а 20 сашетов, которые он может продать, получить личный результат. Вот пишите, он может продать и вернуть деньги, еще заработать на этом, потому что он дешевле. Получить... Личный результат. Потому что много продукции можно использовать ну, на 20 недель. То есть, чем дольше пользуется продуктом, тем лучше результаты. И плюс человек ваш, который купит продукт, он может заработать денег, продав этот продукт. По 11.50 купил, он может их продавать по 16 долларов. Чем, чем дешевле продукт, тем больше он заработает. Третий момент очень важный. Больше баллов в бинар. Вот смотрите, чем больше пакет, здесь ты два человека подписал, да, они маленькие пакеты купили, маленький, средний, 50 здесь баллов в бинар, а здесь за большой пакет сразу 80. То есть больше баллов идет в бинар. Четвертый момент. Вы заработаете, заработаете больше комиссионных, больше денег на старте, вы можете делать продажу бизнеса. Все равно одна продажа стоит 20 долларов, вторая продажа 40 долларов, третья продажа 80 долларов. И сколько бы вы ни разговаривали с людьми, это все закрытие сделки. И вы можете сделку закрыть на 20 долларов, за другую сделку вы 40 получите, а за третью 80. То есть вы больше заработаете денег. За одну и ту же самую работу. Пятый момент. Быстрее закрываются ранги. Вот смотрите, чтобы достичь, например, директора, то ли вам нужно здесь по мелочам, по 10 CV собрать вот 1000 баллов, посчитайте. Здесь нужно много людей, да, таких. Или по 80 баллов легче набрать 1000. Меньше людей нужно. То есть быстрее будут закрываться ранги. И шестое, вот чтобы я отметил, это правильная дубликация в команде. Правильная дубликация в команде. Вот 6 пунктов, которые бы я бы отметил. И поэтому вы можете, конечно же, и на маленьких пакетах работать. 80 долларов регистрация, человек купил 5 сашетов, но вы обязательно, перед тем, как подписываете человека в бизнес, и он покупает продукт, вы предложите, что... Например, 10 пакетов он может купить уже дешевле за 13 долларов, за, ну, э, ну, за 10 сашетов. Если он купит 20 сашетов сразу, пакет 20 сашетов, он, ему продукт выйдет по 11.50. Вы спросите, если у человека есть возможность купить дешевле и дольше пользоваться продуктом, я вот здесь еще поставлю вот эти пакеты, смотрите, здесь 5 недель использования продукции, Здесь 10 недель использования продукции. И здесь 20 недель использования продукции. Все, друзья, я желаю вам удачи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы, если кому будет непонятно. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустили ни одно полезное видео. Все, желаю вам удачи. Пока-пока.